Меня зовут Даниил, я из города Донецка. Приехал в ЕПОПетро, чтобы начать свою али. Потом мне попросил сделать выписку из архива Рода Хайкова о свидетельстве о моей бабушки. Я позвонил волонтерам Город Хайков, и они мне посоветовали обратиться к Леониду. Они меня встретили ночью. Среди ночи я приехал, отвезли, дали на выбор два варианта квартиры. Я переночал бесплатно, все очень классно. Всем бы посоветовал.